Всем добрый день, мы на канале Пакман, и вот у нас в гостях Алексей Саватеев, долгожданный гость, будет очень интересно. Саватану Пакмана. Да? Алексей Саватеев, доктор физико-математических наук, проректор университета Дмитрия Пожарского, профессор Московского физико-технологического института, руководитель математического кружка в физтех руководитель Кавказского математического центра, а также ведущий научный сотрудник. Цеми ран. Ну, а, э, столько регалий. Да, я думаю, я что никак, это не все. Это, не не, все. У меня, Рыгородский, который э, с нами всегда, э, это мой значит, начальник э, в МФТИ и по Майкопу. Ну, такой главный человек у нас вообще такой в, в этой значит, э, большой математической движухе. Москвы. И он то самое, он, он ругает меня, потому что я не могу запомнить: физико технологический или физико технический Я не могу, не способен запомнить, но все-таки, наверное, физико-технический, да? Нет, по-моему, технологии, сейчас скажу. МФТИ. Технический. Значит, все-таки, да, все-таки меня. О, мне, значит, ризануло ухо, и значит, я все-таки выучил. Да. А я просто думаю, что технологический жду Да, да, да, конечно. Вот, и это самое, а, да, в университете Пожарского я был ректором 4 года, и сейчас как бы немножко на, на пенсии немножко А как вообще вот ректором вы, стал экс ректор знаешь, как бывает президент, нет, бывает э, так, бывает ректор, потом президент, потом почетный президент, да? Это человек был ректор, стал президент, новый ректор, значит, пришел. Потом э, новый ректор тоже хочет быть президентом, и для президента придумывают... Почетный президент. Почетный, да, да. Да, да, да. Чтобы было не обидно, да? Да, это хрешь. Да, фреш. Так да. Фреш. Ну, фреш. мы начнем, сегодня, начнем сегодня разговор. Mm -hmm. Мы как раз сегодня ехали с Алексеем и по транспорту Новосибирская, по дорожной карте. И внезапно сразу начали разговаривать про вот некую топологию, да, и вообще вопрос про трафик, про... Я увидел дебильную ситуацию, когда как бы, мы не могли повернуть из-за того, что должны были выглядывать из-за машин, пытавшихся повернуть с той стороны. и ну, как бы, Тут ну, сразу напрашивается, очевидно, что это неправильно сделан светофор. Но вот э, я не знаю, вот это знание, да, мое я им отягощен, да, оно мне мешает наслаждаться городами просто. просто. То есть едешь так, в Воронеже, да? да, стоишь в пробке 40 минут просто так, почти на месте. Да, Там сейчас такие. Э, ну, кое-где. Ну, это было там два года назад. Uh -huh. Стоим и стоим, стоим и стоим по чуть-чуть вот так проезжаем. Потом подъезжаем к светофору, который просто ну тупо дебил вот э, и, и его ну да организовал. То есть там одна вот такая кнопочка. А они говорят, Алексей, ну кому это нужно? Ну, кто? Ты придешь к чиновнику, и скажет, извините вы, у меня сейчас своих проблем, что ли нет, ваш светофор менять. То есть, тут как бы проблема не сирийская игровая. А лю людей, которые могут это поправить... Вот, Николай спросил, хочу ли я заняться исправлением российских городов. Я, там, 500 человек умеет это делать или тысяча. Уже умеют. Да, и вопрос исключительно в том, чтобы местные власти были готовы идти навстречу тому, чтобы исправлять, а не в том, что специалисты, конечно, есть. Там любой умный человек чуть-чуть, посидев полчаса перед светофором, скажет, как его нужно сделать. Делать. Ну да, но... вот, Ну, это такой, да, немножко, да, с утра получился негатив. Я не люблю негативов, на самом деле, я очень люблю, Новосибирск. и очень люблю погоду вот эту вот зимнюю нормальную. у нас, кстати, зима обычно, да, хорошая. Сейчас немножко потепление. Вот, а сам, трафик он по какой, ну, по какой математике решается? По многим математикам, потому что ну, например, ну, это оптимизация одновременно, да, Это и теория игр. Это еще, кроме того, ну, какое-то знание географии местной, вот, ну, на, на реальной географии то есть нужно знать эти потоки, когда у тебя стоит оптимизация движения в городе, в котором есть матрица корреспонденций, угу. ее еще нужно посчитать. Но дальше значит, теория игр состоит в том, что когда человек стартует из дома, у него есть всегда выбор. Общественный транспорт или своя машина. Ну, у меня, например, нету, потому что у меня своей машины нету. Но большинство москвичей, да и вообще сейчас большинство россиян, я думаю, что имеет машину. Давайте Скорее, немножко для да? слушателей а. расшифруем тогда и матрицу корреспонденции. И а, теорию да, мира, в чем? матрица конкретно? корреспонденции это просто мы э, берем и для каждой пары пунктов отправки и назначения Пишем число, которое означает, сколько лю людей из вот этой окрестности. Но ну, там нужна некая детализация, степень детализации. Mm -hmm. там, Скажем, ну, мы, мы не можем про каждого человека держать э, информацию, куда он едет. Хотя, современные компьютеры могут дать и такую возможность. Ну, допустим, да, мы немножко детализируем. там, Вот берем... Его маршрут. Э, э, да, и мы как бы про каждого человека есть маршрут. Но теперь, если мы детализируем... Эм, если мы до какой-то степени детализируем, например, степень детализации 10 тысяч, означает, что у нас будет 10 тысяч узлов в Москве, угу. в каждом там в районе полутора тысяч человек, и эти полторы тысячи едут в разные места, да, угу. ну и возникает как бы вот несколько человек из, этого, из этой в эту, несколько человек из этой в угу. эту, да, ну и для каждой пары пунктов э, А и Б, да, есть... Некоторое количество народа, которые едет из в Б. Ну, мы строим граф. И мы строим матрицу или граф, это как угодно. Угу. Да. Это, это можно назвать матрицей, можно назвать направленным графом. И этот набор данных, он еще должен быть получен. Это первая стадия работы. Вот это как бы, как ну, бы да, конечно, нужно оценить. Это, это география. Потом э, начинается следующее. Начинается идея, э, что да, эта матрица уже дана, и теперь надо организовать движение. Казалось бы, это оптимизация, сдача оптимизации. Но нет. Это не задача оптимизации, это задача теории игр. Потому что мало того, что ты должен выбрать, ехать ли общественным транспортом uh -huh. или на машине, ты еще выбираешь один из огромного, бесчисленного множества маршрутов, uh -huh. коих, грубо говоря, даже внутри прямоугольника, C из А плюс b по А, где А и Б это стороны. Но это если город прямоугольный. Uh -huh. Ну а в любом случае это огромные числа, гигантские. Uh -huh. И обычно там упрощается на каждом повороте, просто решать задачи, куда человек едет. И дальше это выбор его, а его выбор зависит от чего, от того, если пробки на тех э, э, участках маршрута сети, да, вот этой, э, куда он, значит, в ту сторону места, где он едет. И если есть и сюда и сюда, при пробке он может вообще кругом, так вот объехать, это будет быстрее. Ну да. И все это надо учесть. Его выборы нужно, ну, предсказать его выбор. Что тоже непросто, но в случае транспортных задач это проще, чем в каких-то других, потому что в случае транспортных задач предположение, что каждый ищет маршрут минимальный по времени, является рабочим и действует на 5 с минусом. А вот Яндекс пробки, ну Яндекс... Ну, ну в навигации движки тоже делают.. Да, да движки. Ну, там там совсем тривиально, там смотрит на... Просто на... Предсказывают пробки на 5 минут вперед. Кстати, когда-то э, давали сегодняшнюю картину. И это совершенно неправильно. почему? Что, вот, в смысле, прямо сейчас, да? Да, да. Ну, что, прогнозирует будущий пробки? Ну, конечно, водители начинают прогнозировать, ну, понятно, да? и, и, и туда, наоборот, нет пробки, будет... и создают пробки там. Да. вот. И, а сейчас бы... на пять минут вперед она прогнозирует, да? Ну, типа того, вроде бы, да, мне, по крайней мере, так говорили, правда залезть внутрь к ним довольно сложно, что mm -hmm. они там на самом деле, как именно они ботают это все, но понимание это, безусловно, есть у тех, кто это делает, что нужно прогнозировать вперед А вот они там... как-то его подстраивают постоянно да, под да ну прикольно да. вот это и есть магия математики у нас, понимаете, мы занимаемся, когда робототехники, в основном нас смотрят родители Ребя... ребятишек, которым там 10-15 лет, ну 8-15 лет, и у ребятишки эти очень часто не знают. Я с ними общаюсь, прямо вот прямо с ними. Не с родителями, а прямо с ребятами. Я говорю, ну что там, задают там. И в основном они считают, что не нужны синусы, эти, не нужны косинусы, не нужны эти математика нудная. Не, вот, вот тот, как, как бы вы все... То, так... что считают дети, вообще не очень важно. Что они могут считать? Они же никто. Это мне Не, реально, на самом деле, это какая-то вот сейчас какая-то странная тенденция либерализма, что там... Приходит профессор, начинает рассказывать математику, встает какой-то там этот Студент, молодой баран да, и, и заявляет типа: а зачем она мне нужна? Да розгами надо за это и все. Это дурацкие эти попытки что-то там умаслить их, Ну наверное потому что сейчас многие платно учатся и за них. Я вам можно обосрнуться? Не, ну потому что реально. А как еще? Какое он имеет право на мнение? Ну как бы. Да, пока он еще не нарастил этого права, он ничего не сделал. Вы повторяете буквально, точнее, у нас одни. и те те же слова, потому что я говорю, что пока ты еще не человек. Ну, ну и... полно, полноценный в смысле... Ты где нужно Нет, обучить? Ты то... еще не гражданин, да? формально по документам ты гражданин, но да. ты еще ничего не принес родине. Какой-то право вопрос Пользу задавать? Пользу что не сделал. Но это у меня такой да экстремистский подход. <свяк> ну, <свяк> а, у нас он совпадает. В Москве, в Москве некоторые говорят, Алексей, ну да, но ведь нам же нужно убедить, чтобы они пошли к нам в вуз. Эта задача уже зависит от ты, то есть как <свяк> бы получается, что что большие дяди, да, такие как Андрей Михайлович Городский, который категорически со мной не согласен в том, что я сейчас проговорил. Да, да, А он как раз говорит. Говорит, так да, ты да, понимаешь, да. Алексей, смотри, да, ты прав, они не имеют права иметь мнение, но они же его имеют, и в результате к нам могут не пойти, а пойти к каким-то шарлатанам, которые mm -hmm. им на простым языке объяснят, что там вот, да, синусы не нужны, И мы вам веселые вещи будем рассказывать. да, И мозги вот эти, которые могли быть у нас, они пропадут. Да, да, и да, поэтому да. приходится подстраиваться. Под, вот ры... про... Под рынок. Вот, да. да и в, в этом, как бы, в, в этом проблема, именно за этим. И, так сказать, это, это одна из причин, почему, в, в принципе, многие занимаются такой вот брутальной популяризацией. Mm -hmm. Брутальная популяризация – это когда отвечают на вопрос «зачем?», mm -hmm. а продвинутая, утонченная популяризация – это когда тем, кто не сомневается в важности математики… Ее излагают таким языком, чтобы проще вести в профессию. Вот этой частью занимаюсь я. Uh -huh. Я не занимаюсь первой. Я не рассказываю, зачем математика. Это уровень, который я не могу просто. Я не могу на него реально, так сказать, встать. Вот. И поэтому я вместо Но... этого я беру тех, кто уже прекрасно понимает, зачем вам нужна математика. Я вижу в глазах блеск. Я uh -huh. вижу, что с той стороны, значит от, ну, понятно, так сказать, с противоположной стороны, меня слушают люди, которые пришли, прекрасно понимая, что им это, по крайней мере, интересно. И я после этого, значит, их интерес удовлетворяю, это мое кредо. А Андрей Михайлович рассказывает, зачем нужна математика, очень даже увлекательно умеет это делать. Ну, немножко, мне кажется, все равно... Занимаетесь этим подскудно, потому что слушая вас люди, вот я лично знаю людей, которые не понимали, зачем математика, например. А, послушали, же... у... да, послушали, Ну, они послушали транспортный, э, да, допустим, например. сюжет. Да. Я же в нем не говорил, зачем. Я просто рассказывал, как именно. математика Так это играет, и да? это и действительно и вот. Но если ты, как бы, если ну если ты изначально закрыт этому то ты не поймешь, но ну как бы ты же не будешь, ты не увидишь даже этого. Ты, ты не увидишь математику, если ты ее совсем не знаешь, ты ее не сможешь даже увидеть там, где она есть. Ну, я думаю, что совсем не знающих математику, наверное, вряд ли найдет. Вот. Но давайте, раз мы начали с такого, с да. такого начала... Вот такой. У нас сегодня не очень много времени будет, поэтому будем его расходовать в неком полублиц. То есть вопросы, да? Есть вопросы подготовленные. Значит, Мы их собирали не только мои вопросы, но и с нашего, так сказать, методического комитета и так далее. Вот. Такой будет формат полублица, потому что дальше мы будем более развернутый. Формат будет уже там Валился, под, стрим, да? под стрим. Да, там будет доска. Вот. А здесь будет полублиц. Что такое полублиц? То есть можно отвечать быстро, не думая. Как сердце скажет, да, а можно, можно развернуть и, и да. по поговорить? Угу. Вот. И Хорошо, первый, да. первый вопрос... Не, это самое. Я хотел сказать последнее перед началом лица. Я вчера написал, да, что завтра в 7 метра по московскому времени, там, да, ты да, что, да, издеваешься, да, что я Да, в 7 метра по московскому времени, это самые хардкорные математики, наверное, посмотрели бы. Вот, первый вопрос, вот, раз вы говорите, не занимаетесь вопросом, зачем, но все равно, вот, можете объяснить, зачем все-таки нужно изучать синусы и косинусы, в принципе? Не обязательно, чтобы заниматься математикой. Потому что это... В жизни как-то это пригождается? Нет, я, я не... про жизнь я не хочу говорить. Но синусы и косинусы – это координатная запись комплексных чисел. А комплексные числа – они везде. Это каждому ребенку понятно. Нет, просто для тех, для тех, ну, как бы для кого… Ну, я не очень понимаю, как можно это объяснить тем, кто еще их не знает. Нельзя объяснить. Но это обычная история. Нельзя объяснить то, что человек не знает, зачем оно нужно. Если он не готов это узнать, он и не поймет, зачем оно да. нужно. Но это, это, это вот с головы как бы на ноги все нужно вернуть. Да? Нельзя стоять вверх ногами. Надо стоять на ногах. Ты вначале узнал, что такое синус, а потом тебя может заинтересовать. Не ну, да. по-другому не работает. Ты не заинтересуешь человека, который настроен это не знать. Он, ну, будет, э, он уже выбрал для себя там, определенную я, профессию. Я, я Знаешь, пошло... какую? Какую? А, ну, а, курьер. курьер. А, курьер. курьер да. конечно. Нет, какой юрист, Ты что? Без синусов ты никогда в жизни юристов не станешь. Да. Нет, а вот курьером станешь, да, то есть, да. человек, который говорит, что вы мне вначале объясните, что такое синус и косинус, а потом я уже вас послушаю, он станет курьером. Ну, да, да. Очень уважаемая профессия. Очень уважаемая. И очень оплачиваемая. Да. Ну, пока здоровье есть, да. Да, да. А, на, на самом деле у нас... Ну, я издеваюсь. Да, да. Вы да. все поняли. Значит, у нас есть примеры, когда мы очень, ну, обманывая как бы ребятишек, ну, есть, да. допустим, мы им даем робота вот такого, робот шарик. Вот это робот BB-8, да? Здесь еще сверху сам робот должен быть, да? И он точнее не должен быть он где-то у нас и вот он катается вот так вот и так далее значит и он допустим должен следить за шариком за мячиком то есть есть инфракрасный мячик и есть прямо соревнования роботы футболисты замечать вот это мой вопрос был да это мой вопрос сейчас двадцатый год кончается в десятом году я поспорил что в тридцатом году чемпионом мира будет команда роботов а не людей по футболу Могу проиграть, да? Можете проиграть, но в 50-м точно. Я То есть, бы, а на 50 й я бы поставил У меня, деньги, у меня а пример. мои коллеги, вот, кто из робототехники, говорят следующее, что это зависит исключительно от вложения денег только. То есть сегодня ну, есть все, чтобы сделать команду победителей. Поддержу, да. И если кто-то, какой-нибудь супер бизнесмен, Илон Маск, например, вместо этих там, которые летают, да, да, да, скажет, а я, дайте мне команду, которая обыграет футболист? сборную да. там Франции и Германии по футболу, то ему сделают ее буквально за два года, и я выиграю. Это верно. С одной, с одной стороны, это верно, но с другой стороны, робототехника все равно, она немножко придает свое. Тут есть люфты, есть проскальзывание. И когда в реальной жизни человек тоже же под устраиваются. И если реальных людей против реальных роботов, то есть, реальные роботы могут очень точно бить, очень все пасовать безукоризненно, но реальные люди все равно подстроятся и, скорее всего, пока что еще выиграют люди. Ну, то есть, я бы не ставил деньги свои. Например, а удар по мячу год. нельзя настроить там со скоростью 500 км в час, и тогда ни один вратарь ничего не возьмет. Ну, я боюсь, порвется мяч там, ну, то есть, там надо что-то регулировать. Вот. Но вообще... У меня просто была идея, что роботы должны играть совершенно по другой схеме. То есть, их надо Запрограммировать не на вот эту вот обычную или там. Суперточный удар. Во-первых, суперточный удар. Во-вторых, очень точный пас. То есть ты да, расставляешь да, их да, там да. в нескольких местах, и да, пока он до да. тебя добегает этот... У меня тоже были такие идеи. <laughs> вот, они были как бы. И все, раз, раз, раз. Они связаны были с тем, что вот так удар от ворот часто пропускается очень высоко который прямо в девяточку вот так залетает по параболе да вот такой просто удар я всегда мечтал быть вратарем и я действительно мощный был вратарь когда-то в своей молодости я тоже был и я на, на, всегда настраивал удар от вратаря то есть я ну, да, да, да, да настроить да, да. такой удар чтобы забивать а зачем нужно просто забивать на ну, этом и так я это, тоже стоял на немножко воротах немножко увлеклись э, да, и там и так вот если робот с мячом Ребенку очень здорово, ему, не, ему еще математика начинается скучная, он начинает играть с роботом, вот с, таким, с такой, и такая игрушка практически, но и ребенок сам его программирует, да. а, вот. а потом она следит, допустим, за мечом. вот, и окажется, чтобы следить за мечом, нужны синусы. Ну, естественно, вот. это, да. Это, это... Да, нужна это, вот про, координатная проекция, плоскость, ну, да, понятно, и проекция. Да. И он сам начинает говорить, а как следить за мечом? Мы говорим: вот нужно синусы изучить, вот. То есть, мы вот таким немножко обратным э, инжинирингом занимаемся с ребятами? Ну, понятно, да. не, ну, у каждого свои как бы способы, может быть, как-то вовлечь в эту математику. Э, но все равно, мне кажется, что вот этот вопрос, он, его неправильно даже задавать. То есть... Эм... Вот Есть что-то неправильное об этом Дети его не задают Его за детей почему-то задают всегда журналисты ну, Вот это вот ну, как бы Этот вопрос не задают школьники это, Я говорю типа розгами На самом деле нет тех, кого надо розгами Это взрослых надо розгами да, ну, Дети тоже такие вопросы не задают это, это те, кто не смогли выучиться да. Синусом да, и косинусом да, да. В 25 да, лет совершенно... хитро перекладывают Якобы вот да, А вы объясните да. вот этому ребенку Мне 15 лет назад Так вот 15 лет назад тебя надо было бить розгами Абсолютно Абсолютно вот правильно. Вот и все. Да, Я немножко здесь вот что верно, да. не ребятишки это задают. Это не ребятишки. Но... Ребятишки не задают. Вот. Но ребятишки задают другие вопросы косвенно, которые ведут к тому, что они тоже ну, не, не сильно пылают желание вот этим всем заниматься. мои ребятишки спрашивают обычно там, Алексей Владимирович, расскажите поскорее про комплексные числа. Я говорю, ну подождите, ты еще как бы ростом не вышел. Сейчас мы еще должны... Движение прямое, Движение окружности. Потому что вы задаете как числа Да. так вкусно про них рассказывать. Но я готов все равно вперед и сказать еще до того, как он будет все знать, что комплексные числа это точки плоскости. Чтобы он хотя бы знал, на что ему дальше будет ориентироваться. То есть, мои, мои, мой опыт стоит в том, что таких вопросов никто не задает. с тех, кто ко мне приходит, таких вопросов не задают. Приходят люди, которые задают другие вопросы. Наоборот, вот. расскажите мне как можно скорее что-нибудь такое. У меня, был, у меня был стрим, значит, на котором я спросил. Публики было не очень много, там, по-моему, человек 27. Но я спросил игровую задачу. Ну, то есть, я игроман, я играю в игры, в киберспорт там, и так далее. У нас так. частично, ну, преподавание наше хорошее, в частности, потому что мы хорошо умеем завлекать то, что нравится ребятишкам. Ну это, да, игра, это, это игра. такая штука, да. вот, а, И в игровой а, формате именно самое лучшее образование именно в игровом формате. Я думаю, вы это подтвердите. Ну, по да, крайней мере, это неплохое, да. Uh -huh. Вот, и я задал такую задачку. Вот есть воин, да, у него есть меч значит он бьет раз в секунду 100 урона. То есть у него урон в секунду 100, 100 единиц. То есть 100 единиц, 100 в секунду, 100 дпс. Надо понимать, 100. 100. что я вообще мимо всех. Ну, игр, поэтому э, я... Не суть, это чисто <noise> он 100, Он э, 100 единиц э, значит, перекладывает в секунду, да, 100 единиц урона. Вот. Потом его магический, значит, палоч магической палочкой... Э, Эм, заколдовали его меч, что он 50% шанс, у него стал 50% шанс, э, критануть на в четырехкратном размере. То есть 4, 50% шанс ударить в четырехкратном размере. То есть то он бьет просто 100 раз в секунду, то он бьет четырехкратно. Как во сколько раз увеличилась его урон? И мне никто и на стриме не ответил. Вот. И это, в частности, для, для этого и нужна математика. Чтобы даже и в игры выиграть... То есть ожидания просто посчитайте. Ну все? да, ну какой ага. вот. Сейчас, значит, еще раз, он раз... Раз в секунду а, бьет 100 урона. Да, а теперь э, что сделал А теперь ему как бы дали свойства. В половине подбога, случаев он половине бьет. В половине случаев ударять 4, 4х, 4х, 4х. В, в половине 100, а в половине 400. 400 да. Ну, 250, понятно. Да, совершенно верно. Но э, там у нас Пытался понять, где подвох. Подвох да. в том, что все ответили, <свят> Подвоха нет, да? все ответили, что будет бить в 3 раза больше. Мой один из моих любимых вопросов, не знаю почему Мини-Макс или Максимин. Как правильно. Ну, это да, это. Слушай, это реально на любителя просто. Но Максимин, я человек, который любит гарантии. Поэтому Максимин. Нет, а ну, вообще минимакс, по-моему, его... не существует. Нет, в теории игр э, равновесие гарантирует тебе Минимально от максимального? Да. Если равновесие, то это по минимаксу минимума, может быть и больше. А если ты считаешь, что весь мир против тебя, то максимин. Но как бы если ты хочешь гарантии, то лучше максимин. Ну да, да. Потом расшифруем. Это действительно философия. Это как бы это вопрос глубокой жизненной философии. Я абсолютно согласен, потому что я всем всегда говорю, что Надеемся на ну, Максимин расшифрую. Расшифру это надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. То есть, если мы поступаем ну, именно так, что. Но, весь мир еще, против... еще более жестко. Да. Весь мир против тебя. Выбери да. такую стратегию, которая да. тебе гарантированный результат увеличит как можно сильнее. Да, да, да. И это Максимин. Да. И вы, а, вы... Макс, это поиск равновесия уже. Это поиск своего ответа вот такого, как бы: Вот ты веришь, что ты обыграешь мир. Да. И тогда ты смотришь, как... Вы, что ну это что, это. Сл следующий вопрос тогда. Ну, вот, а, значит, что круче? Пи или Е? Или, может быть, другая какая-нибудь <свист> константа? <свист> ну, <Но, свист> видишь как? Пи круче в том смысле, что доказательство твоего трансцендентности гораздо сложнее. Для Е это, там, обозримо за, за час, наверное. Для П это несколько лекций. Вот. И более того, там, то, что Е иррационально демонстрируется мгновенно, буквально мгновенно, когда ты пишешь этот ряд 1 плюс 1 mm -hmm. плюс 1, 2, плюс 1, шестая, плюс 1, 2, mm -hmm. плюс 1, 120 и так далее. Предположение, что оно равно m делить на n приводится к противоречию почти сразу, если ты обрубишь по n вот по m плюс 1 mm -hmm. и домножишь на n, то здесь, очевидно, будет не целое, а справа сидит целое. Mm -hmm. Все, я тебе доказал, что оно иррационально. Mm -hmm. А уже для π доказательство иррациональности, самое простое, которое мне известно как раз через синусы, там, через интегралы от синусов некоторые. Вот. Поэтому правильный ответ на вопрос, зачем синусы и косинусы? Ответ, чтобы самым простым образом доказать и числа Пи. Числа а пи. это важнейшая народно-хозяйственная задача. Вот. Так что Пи, конечно, круче, потому что оно сложнее просто. По, -по сути, это более сложное число. Но Е да. e может быть даже более важное. Но они же связаны, поэтому, так как Е e в степени и Пи равно минус единице, то на самом деле они находятся в прямой, тесной, интимной связи математически. Ну, и еще, да. Вот. Ну, а какие-то другие, может быть, константы отметите, которые вам помогут? И, помогают. ну, вот, и, вон тут, видишь, я сразу вижу, и, что комплексная да, да, да. есть на столе. Ну, вот, я всем рассказываю, обычно, когда меня еще спрашивают студенты, то есть, а студенты вообще очень нынче пошли, не знаю, как у вас практика, у нас же больше трех тысяч студентов работает в лиге, как преподаватели и как ну, наша Классно. рабочая, рабочая Классно, сила. Да. То есть, мы как бы пропагандируем сквозно, да, то есть, мы обучаем ребятишек. Три тысячи? Ну, по всей России. А, лига по всей России, да, да? Да, да, Ну, у нас 48 городов сейчас. Москва, Питер, Да, я сейчас попытался представить везде. себе три тысячи студентов в Новосибирске. не не не не не, -не. В Новосибирске 150 где-то. Вот так. Ага. Вот. Но а... это не постоянные работники. Это именно они приходят. Вовлеченные одну, одну дельту ведет, или там инженером, или помогает, mm -hmm. или там и так далее. Вот. Но очень много студентов, и качество студентов с одной стороны, ну, они жизненные, прикольные, но знания очень э, слабые. Ну, вот. конечно. И сейчас более того, это, сейчас, сейчас зараза это. пошла инфобизнеса, не работая на дядю. Вот. Ну, как бы, будь э, самостоятельным, бизнесменом, там, троллевали с Ауди, пости там фотографии, и, в общем, им очень сложно сейчас прививать, и вот, особенно вот эту любовь к математике. Вот. И я им всегда говорю просто, когда у меня начинается, э, когда они начинают атаковать массово, что в это все не нужно, не нужно, робототехника, гирос... ну, я всегда говорю, э, если вы умный, то у вас один вопрос, ну, они считают себя умными, шибко, я говорю, тогда вот дрон дрон или ваш телефон скажите мне в нем акселерометр или гиросенсор? или гироскоп и в чем разница акселерометр гироскоп я вообще нет не, нет, нет. Не не малейшего понятия, они вообще том, это, они не имеют ни малейшего понятия но они себя считают <как> крутыми. так я а. ставлю э, там на место потом другие говорят что это все не нужно это все туфта потому что Шоу мне ее мани, да, как говорится. Вот покажи мне твои деньги, и я скажу, кто ты. Я им говорю, что зачем нужна математика? Я говорю, экспонента. Вот знание числа экспонента. Они говорят, зачем нам знать экспонента? Я говорю, меня сделал экспонента миллионером в девятом классе. Вот знание числа экспонента. Вот. Может быть, вы даже догадаетесь. То есть я. Ну, э... день, день, деньги какие-то, там проценты да, большие были. Ну, просто вот, позвольте, что. Очевид, очевид, очевидно, да. Очевидно. Капитализация да. вклада я вложил да, и 3 очевидно, года. Да. Вот. Но да. вы понимаете, да, что я кому не рассказывал. Нет, что у меня нет таких Всем проблем, мне не задают такие вопросы. Ну, вот у нас в реальности пока не что сдают, нет. все так. Мне не задают, мне задают вопросы наоборот, с той стороны, что поскорее бы перейти к чему-нибудь. Ну, я говорю, да, у меня школьники физтехлицея. Ну, да, у вас, наверное, очень крутые ребята. не, ну, я э... вообще, в принципе же, в реале я веду сейчас только физтехлицей. А до этого у меня было очень много проектов в реале, но они, ни, ни один из них не был связан с необходимостью кому-то что-то вот, объяснять, какую-то важность, то есть ну, ни, никогда в жизни не было так, что перед нами сидит аудитория. Который я еще должен доказать, что я должен им что-то преподавать. Да пошли они нахрен. я такие аудитории не беру, просто, ну, не знаю. То есть это просто не бывает, это невозможно. Я, Обычно, так сказать, если я берусь читать курс, я вижу, что это люди, которым это интересно и важно, по крайней мере, многие из них. И это, ну, как бы. Ну, я слушай, я не решаю вопросов отвечать на вопросы, зачем синус и экспонента. Я тебе просто точно сочувствую. Да нет, это все шли, это нормально. Нет, мы в каком-то смысле точно так же поступаем. То есть, ну не конкретно я сейчас веду занятия. А когда к нам приходят, если это не нравится, пожалуйста, вон мир. Да, да, да, да, там, все вперед. То есть, вы в этом смысле есть... Да, да, курьерская сумка тебя ждет. Я всегда говорю, курьерская сумка тебя ждет. Но вы... Серьезно. Я вот все хочу найти сейчас. Это я как? Это мне не часто говорю. Это мне приходится говорить только на интервью. В реальной жизни этого не происходит, еще раз, не происходит никогда. Никто из моих Но... вот реальных студентов там, я, нет, по... я понимаю -то тоже, дает. почему это происходит. <свят> Итак, следующий вопрос с картинкой от знатоков. У нас в Академгородке была недавно предвыборная кампания. И вот внимательно посмотрите на вот эту картинку, мы ее зрителям покажем. И вам ничего не кажется странным на ней? Не, ну это, это же как бы такой, это, это художественный коллаж. То есть пределы интегрирования какие-то треугольники и кружки надо не, просто ради не, ну Допустим, красоты. допустим это ради пределы, красоты. Пределы интегрирования можно же по разным, ну, допустим, ну, от квадрата, да. квадра, условно от квадрата до круга найти площадь. Ну э это да, это, это надо этому придать смысл. Ну, как бы, тут. Ну, как обычно, там f от x э, обычно пишут как бы по dx по мере некоторой. А здесь она сразу дискретный интеграл берет. То есть она берет а конкретную сумму. Ну сказать. да, это если ты берешь интегральную сумму, да, а, то есть ты функцию ты режешь на отрезок на несколько кусочков допустим, на 100 кусочков. Mm -hmm. В каждом кусочке случайно берешь точку и вычисляешь значение функции, суммируешь mm -hmm. и делишь на n. Это дискретный интеграл. Его, в принципе, можно записать, такую формулу. То есть, вместо dt написать delta t, и считать, что ты берешь приближение. Ну, ну я, да. я не уверен, что Анастасия Близнюк э, в курсе дискретных интеграл. Но не знаю, может, и в курсе я, просто, ну, ладно. я не знаю. Хорошо, защитили немножко. Ну, я просто я, я не знаю, может, это как бы но это же так. Это на, как мо, бы... На, на мой взгляд, дельта, дельта Т. Это то есть, она просто хотела написать дельта, и э, э, то есть, по ДТ хотела написать, да? И да, по написала Туда заказала э, э, какому-то дизайнеру, кто это не знал. То может, есть, это не будем думать так. Я, думать ну, так. Ну, то есть, тут вопрос: как, в каком месте? Или это наоборот, намеренно, чтобы привлечь внимание, что любой житель Академгородка, конечно... Что не все еще совершенны, как бы да. э, Ну, в общем, вы, вопрос, вы, да. вы, вы, вы, как порядочный человек, сразу начинаете защищать. А я, когда сказал... Я не знаю, что это за потому что она хорошая. Да, может быть. Хотя, честно говоря, лицо знакомое, возможно, 15 лет назад, когда я там жил, я ее и встречал. Да. Но, но все равно интеграл я, по ДТ должен быть, потому ну, что здесь, ну, уже, на свершил, интеграл, да. здесь уже свершился уже По мере, предел. по мере, да. Предел. То есть, что такое ДТ? или бега Что вообще, на самом деле, обычно... Вот, вот этот вопрос, кстати, мне задают очень часто. Что за ДТ? Зачем его все да, тянут да, за да. собой? Почему интеграл от Ф от Х по dx? Да. Что значит А ДХ? не Х? по дельта я, я говорю, смотрите, нет, нет, не по Дельта, вообще просто. Вообще. Ну, вот ты нарисовал это? функцию, да, да, написал да, да, да, интеграл да. от Ф. Кстати, я сам... Если честно, я очень часто это пропускаю, чтобы лишнее не писать. Это так. Это Ты для них студентов... не пишешь, да. а. вот. Нет, это для студентов, это же, яс, чтобы, яс, чтобы яс. их дисциплину не держать. Да. А так, понятно, что мы имеем в виду. Мы имеем в виду площадь под кривой. Да. Но. Хе -хе, что значит площадь, да, это когда мы договорились. Площадь это что-то на что-то, да. Нет, проблема в другом. Когда мы договорились о том, что все точки отрезка равноценны, равнозначны. Да. У нас такая демократия точек. Это очень важно. Вот. И если демократии и точек нет, если в каком-то месте утолщение, да. То есть, ну вот, например, допустим, это вот жители э, Некоторой улицы uh -huh. э, И ты хочешь узнать Среднее мнение этой улицы По вопросу э, Ну там, по какому-нибудь политическому вопросу Среднее мнение этой улицы там, Средняя зарплата э, Ну да, да, хорошо, давай, да, чтобы без политики Средняя зарплата, да? И вот ты, э, будем считать, что Ну как бы, что зарплата ну, такое довольно странное предположение, что зарплата в, в, в, определяется именно адресом, что если в, по этому адресу, ну, там, живет много народу, то, ну, как если близкие адреса, то близкая зарплата. Ну, хорошо, допустим, допустим да? Допустим. А, перенес сюда. Ну, или просто ты, просто ты взял и упорядочил по зарплатам населения, да? Угу. И есть ты после этого, значит, а, ну, вот у тебя какая-то, тебе нужно там средний зарплат, ты берешь интеграл просто от, вот, от постоянной вот этой вот, ну так сказать, ты берешь интеграл, ну, от, ну вот средняя зарплата, да, ты предполагаешь, что у тебя есть, ты берешь интеграл, да, по этому отрезку от зарплаты то ты предполагаешь, что в каждой точке живут одинаковые, ну, как бы одинаково количество народу. Mm -hmm. Если где-то вот там очень много людей, вот с mm -hmm. зарплаты там вот такой, и очень мало с такой, то это э, гораздо больше вес имеет при вычислении, и уже интеграл, просто прямой интеграл по ДТ брать нельзя, потому что мера не бега а mm -hmm. мера является более, она mm -hmm. скошена. Да, да. скошена. А, вот а, И именно мера ли бега имеется в виду, когда пишется ДТ, а вообще интеграл берется по ДМЮ, по МЕРе. Вот это надо понимать. Интеграл берется по деме. Да, по мере, потому что э, в более общей ситуации тебе нужно учесть, кто где живет, а может да? один вот такой да. вот жирный чел, его зарплата вообще важнее всего, и тогда Кстати, берут... Кстати, у меня надо сразу натолкнули на, да, на, да, на вопрос, мы еще дойдем, наверное, все-таки до политики, сразу вопрос про среднюю... Средняя или медианная зарплата, как правильно считать? Ну, смотри, для чего? Ну, вот нам говорят, средняя зарплата... Сколько? В России. 30 тысяч. Ну, ну, наверное. Примерно, да. Да. Но А что такое... Ну, спасибо, но в, Вопрос, за школ... чего? То есть... но в школе yeah. преподаватели все получают по 15-20. У нас, по Новосибирске. Ну, одна ставка. Они поэтому работают на двух ставках или где-то подрабатывают еще как-то. Вот. Коэффициенты себе пытаются... Поэтому вам к политике. А, то есть... Ты... Ты уверен, что уже пора переходить к политике с областью образования или еще есть какие-то другие вопросы? Просто если мы начнем про политику в области образования, мы закончим на ней навсегда. Ладно. Вот. Сейчас мы тогда в конце да, дойдем но до этого. Что касается средней или медианное, это вопрос глубоко философский, он не математический. Потому что это разные показатели распределения, и в одной ситуации важно одно, а в другой – другое. Если тебе нужно узнать, сколько мяса съедает ну мясо, плохой пример, мясо, так сказать, упирается в некий потолок, нельзя съесть больше мяса, чем некоторое uh -huh, количество, да? Uh -huh. Ну там просто сколько товаров и услуг взять, вот ЖДП, вот да, там посчитать, uh -huh. ну или как он, просто сколько народ тратит Вот в стране uh -huh. суммарно денег, то это будет пропорционально среднее все-таки зарплате, uh -huh. потому uh -huh. что у этих всех миллионеров будут там uh -huh. яхты uh -huh. дороги, uh -huh. Это будет, именно среднее будет uh -huh. показывать да, А если ты хочешь узнать, например, если ты знаешь что а, вот это население поддерживает одну партию, а это другое, другую. И хочешь узнать, какая пройдет, то тебе нужен, естественно, медианный. Потому что он определит, за кого будет больше. И тогда, естественно, тебе надо считать медианная зарплата, а не средняя. Ну, вы как бы вот именно зарплату, вот вы, министр, как бы вы именно зарплату считали все-таки? Нет, это зависит от задачи конкретной, которую я сегодня решаю. Угу. Поэтому это, это ответа, одного ответа здесь нет и быть не может. Есть и много других мер. Есть квантильные меры, угу. например. Если министр там. Квантильно, в смысле, мы немножко ну, отбрасываем. Есть, ну, я просто беру, да, например, нет, угу. я просто, вот, допустим, меня может интересовать. Если я министр, которого интересует неравенство, я не буду таким министром. Но угу. если есть министр, который, вот первую очередь, первую голову интересует неравенство, угу. он берет первых 10% миллиардеров, делит значит, на 10% соответственно самых нищих. Угу. И это будет как бы наш показатель наш, сильнейшего да, неравенства. Да, да. Там или может, он с этим будет, там, например, войдет: А как, как, как изменить ситуацию? чтобы этот коэффициент поменять. Вот подумай, как? Раздать. уже да. от политики. Да. Да, ну, да, значит, да. Нужно раздать, да? А где взять то, что нужно раздать? Ну, Отнять, правильно? Да, да, да. То есть, нужен пулемет, потому что эти люди очень богатые и не отдадут, да, да, да. То есть, значит, начинается... вот Если ты начинаешь в эту сторону рыть, ты понимаешь, что а, и, ну, снизить неравенство существенным образом а, эта задача институциональная и теоретика игровая, и может привести к, ну, как бы, к очень большому числу неожиданных для себя последствий, ну, если да. бы ты да, был министром. Да. Вот. Но, с другой стороны, локальные, локальные подзадачи можно конкретно решать. И, например, чем мы хуже Ирана? Там, мне часто спрашивают, чем мы хуже Америки. Мы не хуже Америки в Америке, там, например, в обычных школах ситуация все еще гораздо хуже, чем в России да, в обычных я был в школах. Америке, да, Средние то не есть, смогли посчитать. Ну, то есть, и более того, даже если мы оставим то, что знают, в знании мы их догоняем потихоньку. В знании в средних школах мы падаем в ту же пропасть. Но да. вопрос вот атмосферы, да, атмосферы средней школы такой вот, если взять какой-нибудь Гарлем, там гораздо хуже, чем в типовом районе, даже не только Москвы, но и в других городах. в Яралаше, где в школу Хазанов приходил, боятся даже зайти. Ну, да-да-да. То есть, на самом деле, как бы с Америкой... Преподаватели. Те, кто нас сравнивает с Америкой, почему-то рисуют обязательно долину Обязательно силиконовая долину, да? Вот Я... Я не, не понимаю логики, то есть, они сразу себя там видят, да, в Силиконовой долине, да? да сразу, кто, кто вам дал городе, что да, там да, да, да, да. То есть, если ты окажешься в Америке, ты можешь оказаться безработным, никому не нужным там поливальщиком улицы или тем же курьером. Ну и в целом, Америка очень разная по слоям и очень разная по районам и так далее. И когда спрашивают, там, чем мы лучше Америки или хуже, чем мы хуже Америки, я отвечаю, мы ничем не хуже Америки вообще и какие-то институциональные правила там удобнее устроены, да, там для бизнеса там лучше, какие-то более справедливы у нас. А вот если мы сравниваем с Ираном, то мне становится обидно, потому что в Иране учитель и врач – это профессии, не только всеми уважаемые, но и да. очень высоко И поэтому вот Иран это такая страна, которая часто приводит как страна изгой, такая вне да, до западного да, мира. Да, так да, на да, самом да, деле страна-пример. Да, страна -пример. да, страна -пример, вот, вот, пример, да во многом страна пример. Нет. И вот это я не понимаю, почему у, у нас, почему учитель, да. это такая профессия, да, учитель. Это такая профессия, куда никто не хочет идти, да? Почему? И кто так, вот, кто так с нами поступил? Почему мы разрешили так поступить со всей страной? Как это вышло? Как-то само собой, тихой сапой <соединяя> это... Давайте я... Э -э Пришло, Давайте, пока да? мы далеко не уйдем, я расскажу один, ну, как бы полуанекдот. Это реальная история, но не наша. Не, не наша, я ее подсмотрел где-то. Давай. Приезж... Приходит мужчина в паспортный стол менять паспорт. Ну, там, в 40 или там, лет, когда-то менять. И его спрашивают место рождения он говорит э, Ленинград, говорит, место проживания санкт-петербург причина переезда революция ну или там контрреволюция вот ну ладно давайте сюда сильно тогда не заходим пока что нет это просто да иначе это как бы здесь можно продолжать об этом долго говорить и что будет, но если когда стану когда министром были... образования, да. я тоже могу говорить об этом, но я это говорил в интернете и так много. Просто когда-то были <свят> времена, давайте так, и даже сейчас есть на планете, когда учитель была самая уважаемая и еще и высокооплачиваемая профессия, и инженеры тоже были довольно... Ну и насчет инженеров, если ты имеешь в виду Советский Союз, то ситуация совершенно... Ну, это как бы сейчас очень много мифологии. Нет, а, я, я понял. мифология. Советский инженер. Это из песни «Я инженер на сотни рублей, и больше я не Это поздний получу. Советский Помни, Помнишь БГ, да? Да, да. То, надо тоже не путать. Поздний Советский ну, Союз. Ну, в общем, да. да история, там, история этих профессий в СССР, она очень неоднозначная. Но факт тот, что... Сейчас на, на, на, на планете есть места, да, где учитель и врач это очень уважаемые да. высокооплачиваемые профессии. А значит, нам к этому можно стремиться. Раз где-то можно, значит, и нам можно. Да, да. А да. советский опыт я бы не, не я бы на него вообще не оглядывался. Потому что очень много вранья было, и, и как бы а, ну, потом достроилась. В наших головах достроили картину Советского Союза. А, ну, ностальгисты, достроили. Но, На самом смотрите, деле это, ну, там очень, очень, много нет, чего смотрите, сегодня придумывают. Сейчас я сейчас, помню, как, что не было. Уже я даже. Помню. Сейчас э, до, э, достраивают намного больше тех, кто достраивает супер-супер мр, мр, да. супер мракобесную картину. И также есть те, кто достаточно идеалистическую. Достраивает идеалистическую. Да? Мы называем, мы как робототехники очень простые люди. Это называется значит, сломанный пидрегулятор регулятор Пропорциональный интегральный дифференциальный регулятор, который позволяет дрону вот так вот маневрировать между ссылой и карибдой. То есть мы на самом деле все маневрируем между ссылой и карибдой, между белым и черным, как велосипед между левой и право. Между белым и красным. Сли... Да, между белым и красным. Слишком вправо. Плохо, упадем вправо. Потому что гражданская война продолжается. Слишком да. влево, тоже плохо, упадем влево. Поэтому получается, не прав ни тот, не тот. Я всегда говорю, что надо ехать, как вот на холмике, тебя тянет во все, в пропасть вправо, в пропасть влево, а ты должен быть шариком, который маневрирует вот так вот, как вот самолет на самом деле. это же крайне неустойчивая на самом деле история. То есть он чуть-чуть вверх, его начинает все сильнее тянуть вверх, ну как бы силы, да, подъемные, или чуть-чуть вниз. Угол атаки, бах, и всякие. Да, и чуть-чуть вниз он начинает падать. И получается, это такой расходящийся регулятор, который стремится, чем сильнее отклоняется влево, тем сильнее стремится упасть влево, тем сильнее падает влево, тем сильнее стремится влево. То есть Такой пропорционально быстро падающий. А настоящего регулятора, который балансирует этого, нету в жизни. То есть, в жизни нет такого, что ты падаешь, и тут же, как матрешка, возвращаешься обратно. Падаешь, тут же возвращаешься. Это и есть наш наша, ну, стержень, наш интеллект, наша там, душа, если угодно, которая нас должна возвращать. Но для этого мы должны понимать меру, понимать, где черное-белое, где сцилла-карибда и так далее. Если мы этого не понимаем, мы и не поймем, когда, куда мы падаем и зачем. В истории все сложнее. Но что касается сегодняшнего дня, здесь, там, здесь оценки совершенно однозначные. Задачка. Мне звонят, значит, из, ну, когда агрессивно атаковали с продажей интернет провайдера Может быть, у вас было такое тоже в Москве. 100 тысяч штраф по законодательству. Если сейчас звонят? Да. Если тебя звонят, и ты не просил рекламу, ты Ничего заполняешь себе. заявление... Значит, так, э, берешь договор, делаю, э, у тебя вот, допустим, тебе звонили на некоторый телефон, сейчас mm -hmm. все расскажу. Э, я всем рекомендую это делать обязательно, потому mm -hmm. что э, эти сволочи достали всех, и надо, чтобы им было больно очень по деньгам. Mm -hmm. Значит, смотрите, если вам звонит любой, абсолютно любой спамер, то есть звонок, который вот как бы вы, вы эту рекламу не просили, вы mm -hmm. не разрешали, ее вам звонят или присылают смс то нужно заполнить на, ну, на каких-то госуслугах или чем-то чем mm -hmm. в этом духе заявление. Можно и физически. Я пока не, не, не до конца разобрался. Mm -hmm. У меня друг вот сейчас меня инструктирует. Э, нас с женой достали уже достали, настолько, да. Да, что мы сейчас этим начали заниматься. Значит, э, нужен договор на данный номер, куда звонили. Mm -hmm. Договор. Внимание, МТС отказывается их распечатывать в пунктах, э, потому что они сам, самые главные спамеры, на самом да, деле. Я понял, понял. Вот. Э, и, значит, они отказываются. То есть здесь особая история. Вот сейчас я, потеряв договор, э, я не знаю, как я подам, но, но уже над, договор не потеряла. И, значит, э, ну да, с этим договором дальше вписываются те номера, с которых шел спам. Угу. И суд, э, значит, если есть запись разговора вообще все, это 100%, угу. это все, а им в кате 100 тысяч штраф. Но не в пользу вас, а в пользу государства. А -а -а. У нас так устроено все, чтобы, ну, как сказать, не очень много народу, чтобы ты ну, хотя бы 25% пять процентов был. Нет, Германии, да? а, если ты как бы вот ты... У нас так устроено, чтобы воспитывать граждан, то есть чтобы ты не за деньги это делал, а просто, просто, ну да. да. ну да. Ну вот а, и значит соответственно штраф пойдет в, в казну государственную, да, да. но именно поэтому эти суды выигрываются. Ну да. Тоже. Иначе бы тебя послали нахрен и все. Ну это тоже теория игр, Да, да, то есть это да. И эти суды выигрываются, это абсолютно. Здесь правду можно найти, есть очень много примеров выигранных судов. Более того, даже если не записан разговор, говорят, что эти, когда начинается это дело, ну там много месяцев оно лежит. Потом к нему значит, приходят, вот кто там ведет пристав, он звонит, говорит, скажите, пожалуйста, в чем была причина этого звонка? Да. Какая ваша версия? Да? Угу. Вот э, этот человек не записал, но утверждает, что это был звонок спама. Угу. Какая ваша версия? Изложите и... Значит, э, Все э, плохо извините. Э, э, да. Ну, как бы то туда-сюда, и, в общем, признаются, на самом деле, что это спам, потому да. что это, ну, как бы... Э, по ну сути, да. пока их дел немного, они просто а -а -а как бы откупаются. Но никогда больше на эти звонки. Вот кто выиграл дело, никогда больше не звонят. Нет, это да. логично. Кстати, здесь мы пришли к тому, что довольно любопытная вещь. Заметьте, реклама двигатель прогресса, да? То есть да, не, ничего подобного. Реклама нет, нет, это нет, доставатель нет. людей. Да. Сейчас в смысле реклама, просто она двигатель капитализма, да так тогда но сейчас в итоге пришло к тому что настолько много рекламы что мы от него как теории вторая волна да начинаем теории. отнекиваться и youtube Равновесие. youtube youtube который изначально на рекламе зарабатывает теперь продает аккаунты без рекламы вы ну, не например, видите у, меня, в этом... у меня у меня да, нет, вы не видите аккаунты, в этом какой-то как это называется? Ну, сюрреализма. Нет, это совершенно естественно. Это естественный прогноз любого. То есть это совершенно обратный процесс. Нет, это в точности задача о этом сам. Это задача переиспользования ресурсов. Одна из самых классических задач задача как же она называется, общинный участок? Вот. Коронавирус, память, отшиб. Сейчас, как эта задача называется? Ну, когда много, много пастухов, своих коров присылают на один и тот же а, э -э -э, этот самый участок, и вот они все его, ну, ну, ну не знают, что да, это, да, это да, за задача. Да, Знаменитая задача Ее мотив везде. В рекламе тот же самый. То есть, все достают своими рекламами всех нас, да. и уже достали так, что дальше некуда, но для каждого конкретно в равновесии более выгодно как бы продолжать. И именно вот эти суды со статочными штрафами это и регуляция этого равновесия. Вот. И это... Чему это Да, нет, если будут суды, будут они будут аккуратнее, уже это все будет уходить. Но в Ютубе, да, в Ютубе, конечно, ну как, он просто, так сказать, Тут совершенно все очевидно. Понятно, что он этим всех достает, и можно откупиться. Что он и делает. Ну, как бы YouTube же не на данный момент он ничем альтернативно не может быть заменен. У нас нет сети, где, где человек бы встал и сказал, я теперь новый YouTube, у меня не будет никогда рекламы. Не, да? Я имею в виду, что вот волна дошла до этой стенки перенасыщение она пошла обратная волна что нет зачем а никакой, уже дальше как бы отказ от рекламы э, э, э, дальше да просто downgrade да down down down ну, ну, ну конечно но это же за деньги это же за деньги да. то есть YouTube своего добился ну так нет я имею в виду что рекламодатель я как рекламодатель в YouTube меньше готов вкладывать да, конечно в рекламу потому что он откупается да, наоборот потому что народ понимаете? откупается это да. же обратная волна да, может да, это тоже правда, да, это правда, это правда, но там все равно будет куча школьников, которые не будут никогда платить за ну, да, а, я, это самое, будут просто ее пропускать. Видимо, это так, вот. такое равновесие там и достигнется. Такая задача была изначально другая. Вот. Мы любим э, заговориться, так сказать. А, мне звонят, и я все-таки, ну так, я иногда подшучиваю над ними, я к ним более лояльно сейчас настроен. Я обычно говорю, мне это не интересует, когда кредиты все вот это я кладу сразу. А тут звонят и говорят, Здравствуйте. Какой у вас пинг до Америки? Прям сразу. Чего до Америки? Какой у вас пинг до Америки дома? А, у вас есть интернет дома, я говорю. Конечно. А какой у вас пинг до Америки? Кто? Пинг. пинг. Знаете, что, что, такое? что такое пинг? Нет, не знаю. Э, ну, скорость отклика. То есть во всех системах в интернет есть вот посылается, допустим, пакет избит, ну, пакет единичек ноликов, да? И он, у него физически есть скорость, с какой он до, приходит и приходит обратно. Отражается, да. Отражается. Это вот со скоростью оптоволокна, со скоростью света происходит. И он говорит, какой пинг до Америки? И я начинаю так думать, думать, и я быстро решил эту задачку и отвечаю. Ну вот сейчас вам предстоит тоже решить эту задачку. А она говорит, а у нас три миллисекунды. Сколько? Три миллисекунды. А, скорость света не позволяет. Вот, э... Очевидно. Одна, а одна оцените, седьмая, оцените, одна седьмая секунда – это обход Земли. Поэтому, если ты до Америки, ну, до Америки немножко ближе, чем до туда. А, то есть, 40 тысяч за одну седьмую. Ну, допустим, до Америки 7 тысяч по, -по прямой, да, примерно. Значит, у нас 15 тысяч. Так, одна седьмая – это что? 60... А, нет, 40 тысяч – это одна седьмая, седьмая секунды. Для, для света. Ну а да. соответственно здесь будет, ну предел упирается в одну двадцатую вообще в принципе ну, никак да. меньше да. не бывает. Поэтому 50 а, за можно еще и за вранье привлечь было бы на миллиончик. Да да нет и когда мне говорят три миллисекунды я так я подумал где-то секунды две три но я, я проще думал, то есть 40 тысяч периметр примерно, 20 тысяч, допустим, ну, от нас до Америки. Да, да, 3, 3, на самом деле, допустим, от ну, нас до Америки даже. меньше. 7, да. ну, неважно, это 7. все ну, И 300 тысяч, делим mm -hmm. на 300 ну, тысяч да, километров. Да. Получается, да. получается примерно две трети. То есть 66 миллисекунд хотя бы должно быть. Вот. И, и, и, ну или там меньше, там, 33, допустим. Ну, 50 50. понятно, да. Я сочет, я, порядок, порядок, в общем, сильно больше, я так говорю. Такого, что, скорость света превысили? Она вообще она даже не... Понял, не бомбом, -бом, да, есть это говорить, все это понятно, да, да. Но это вот довольно прикольно. Но зато это привлекло мое внимание, да? Но да, я сказал, отлично, вы, да. если сюда так будете звонить, вы, я вам советую больше никому не звонить. Вы там посчитайте хотя да. бы на листочке. Но вот меня веселят. Вот зачем нужна математика, чтобы хотя бы себя веселить в таких случаях? Да. Так, ну что, предпоследний вопрос. А, нет. А. Последние ладно, последние два тогда... А просто... у нас батарейка кончилась или уже время кончается? время кончается? Все, последние два вопроса. Пифагор или Декарт? Пифагор. Почему? Ну, он был раньше, он принципиально... Ну, во-первых, действительно просто он был раньше. Ну, и во-вторых, он как бы... Э, ну, Декарт сделал то, что мне казалось... Мне кажется, что Декарт... Ну, по крайней мере, то, что ему, ну, ему приписывается Декарту система координат, мне кажется, ее должны были знать и до него. Просто он ее как бы. Ну, да, за собой. Да, я бы все-таки однозначно закончился. А может быть, кто-то переплюнул Пифагора в ваших глазах. Ну, это естественно же, это невозможно понять. Не, но он старше, он как родитель много всего. Много чего. Так, и последний вопрос будет тогда лайтовый. Игра в имитацию или интерстеллар? А я не знаю, ничего не ни того ни другого, не, не такое, того, да. не другого. Ага. Ну, тогда. Я никогда в жизни не играл ни во что. Не в какие компьютерства. Это фильм. Игра в эмитацию. Это фильм про Enigmu, по-моему. А это про шифровальную машину. Не знаю, нет. Я, кстати, очень вам советую посмотреть и нашим зрителям. И Interstellar, как такой космический, с mm. чернодырный, да, с черной дырой, интересными парадоксами. Не, я как-то не это самое. Не, нет? Интересно? Не, да нет, просто Чукчин не читатель. Нет времени Нет времени, Если есть время, мы с семьей все-таки смотрим что-то, что для детей интересно тоже. Но стараемся. Ну, что, дорогие зрители, надеюсь, было любопытно, интересно. Вот такой наш коротенький ролик. Будет, ну, и, и дальше будет еще ролик, вот, стрим. Да, 7 утра по Москве сейчас с, будет, да. Доско, <с, с доской и со всеми причиндалами, так сказать, с объяснениями. Более обширный. Спасибо. Всем а пока. Маткульт, привет.